1 февраля в Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Казанского федерального университета состоялась конференция «Языковой вкус эпохи». Мероприятие проходит для казанских школьников. Для них приготовлена работа по секциям, каждая из которых проходит на отдельном языке. Среди них английский, французский, японский и другие языки мира. На сегодняшний день участие в научно-практической конференции – это огромнейший опыт, который получают не только учащиеся, но и сами педагоги, потому что работа, и наставничество — это огромная ответственность. На приветственном слове выступали сотрудники и студенты Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Казанского федерального университета. Из сотрудников выступили заместитель директора по научной деятельности Института Искандар Ермакеев, директор высшей школы русского языка и межкультурной коммуникации Татьяна Бочина и заведующий кафедрой образовательных технологий и информационных систем филологии Ляля Цалехова. -Ля Особенным стало приветствие иностранных, обучающихся КФУ. Каждый из них представил ставил себя и на своем родном и на русском языке. Для школьников возможность увидеть и услышать носителей иностранного языка стала эмоциональным зарядом на мероприятии. Конференция является научно-практической. Участники мероприятия приготовили доклады по заданным темам, приняли их работы преподаватели Казанского федерального университета. Здесь важно сделать акцент на слове научное, потому что а, ребята делают доклады не а, только друг для друга да, среди школьников. Этим отличается от Олимпиад, от каких-то конкурсов, тем, что именно ученые, состоявшиеся ученые уже участвуют в обсуждении их докладов. В будущем многие участники выберут Казанский федеральный университет. Благодаря таким мероприятиям они будут готовы к обучению в высшем учебном заведении. Артем Тупичкин, Рустаем Садриев, Дмитрий Варламов, Универньюз.